школьники. Меня зовут Голубев Владислав Сергеевич. Я студент Костромского государственного университета, направление подготовки экономика управления народным хозяйством. Сегодня я прочитаю вам лекцию о социальном предпринимательстве в рамках осуществления проекта "Просто о сложном" реализуемого Костромским государственным университетом совместно с Агентством социальных инвестиций и инноваций с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Есть три направления, по которым он работает. Это дает рабочие места с ли, лицами с ограниченными возможностями. Я расскажу пример о своей работе, я являюсь управляющим ресторана в Кусисусе и Пицца Шарп, ну, возможно, кто-то заказывал пробовал. А у нас есть работник, его зовут Павел. А, возможно, вы слышали такой термин, как ЗПР, поддержка психологического развития. Ну, встречаются такие люди. И на самом деле люди-то неплохие, ну, и они могут работать хорошо, просто они немножечко в умственном плане отстают от обычных людей. И вот у нас работает такой человек. А у нас в компании есть строгий порядок сборки. То есть мы не кулинарим, мы собираем пиццу. Я вам открою такой секрет, что все пиццерии пиццу собирают. И там нет вот такого, что вот так вот сыплют, еще что-то. Нет, там все строго, то ли сам все черно. И вот этот работник каждый день выполняет одну и ту же работу. Он кладет одинаковое количество пепперони, сыра, он всегда одинаково раскатывает тесто. Я скажу так, что его пицца получается ничуть не хуже, чем пицца шеф-повара. А все потому, что есть конкретный порядок действий, с которым он может справляться. Это тоже как одна из форм социального предпринимательства. Когда мы таким вот ограниченным людям, даем возможность поработать, потому что в какое-то другое место его бы не взяли. И не взяли бы его не потому, что он не может с работой справляться, потому что вот у нас такая ментальность. Мы видим, что человек в чем-то ограничен, пусть даже в умственном плане, эмоционально. Мы от него отдаляемся, но такого делать не нужно, потому что эти люди хорошие работники. А второй тип социального предпринимательства ⁇ это производство и продажа товаров для лиц с ограниченными физическими и социальными возможностями. Ну, вот, Яркий пример, допустим, индивидуальные инвалидные коляски. Есть пример такого бизнеса, когда мужчина, тут даже получилась такая коллаборация, мужчина, будучи инвалидным колясочником, делает инвалидные коляски. То есть он сто процентов понимает потребность людей с аналогичным, скажем так, недугом. И его инвалидные коляски, они в разы лучше, чем, скажем так, инвалидные коляски, произведенные... Ну, вернее, человеком, который не находится в данной ситуации, в данном положении. И третий вид предпринимательства – это способствование продаже товара, товаров и услуг социального характера. Ярмарки-хендмейнеры. То есть люди вот, производят что-то своими руками, какие-то фенишки, кильды, игрушки мягкие, там, букеты и прочие там, пиарии. И им способствуют, собирая их на букеты, ярмарки, вырученные деньги, там, отдают, допустим, на благотворительность или как раз таки помогают в сбытии подобным форматом работы. То есть это те основные формы, по которым движется социальное предпринимательство. Отраслей, в которых реализуются проекты социального предпринимательства, очень много. То есть я вывел на слайд лишь некоторые из них, но вплоть от экологии до образования. Все что угодно туда нужно вывести. Но даже образовательные вебинары для лиц который еще социально не адаптирован даже по тем же, как правильно заполнить документы, как правильно написать заявление. Это тоже один из видов социального предпринимательства. Ну, это как а, пример. Больше примеров мы рассмотрим чуть-чуть подальше. Это вам просто как... А следующая группа населения, которой стоит помогать, это социально неадаптированные лица. Это очень яркий пример. А, это лица, вышедшие из тюрьмы. Причем это даже не взрослые люди, а которые вот на маловеку попали. Ну, вскрыли ларек, увозили, посадили года на два, на три после 25-го предупреждения. Вышли, а ничего не умеем, экзамены не сдавали, школу не заканчивали, даже в ПТУ не возьмут чего делать. И вот как раз таки некоторые социальные предприниматели помогают вот таким людям получить профессию, получить трудовой навык. И о таком, скажем так, примере я расскажу немножечко попозже, он у меня как раз есть. Есть многодетные семьи. Многодетные семьи, на самом деле это очень здорово, и та семья многодетная, она сама знает, как себе помочь. Но есть такие семьи, допустим, неполные многодетные. И вот как раз таки здесь и нужна помощь. Помощь в обеспечении продуктами питания, одежды, устройства в садик. Конечно, это больше благотворительность, но в комплексе это тоже как один из видов бизнеса. Поддержка вот подобного рода семей. Ну, конечно, люди с ограниченными возможностями. Вот на базе КГУ был реализован проект, где для зимы к инвалидным коляскам делали лыжи. Ну, такие, чтобы можно было по снегу зимой вывозить коляску. Казалось бы, вроде бы мелочь, а она помогает людям гулять. Это тоже очень интересно. И причем, опять же, к вопросам потребностей. Для предпринимателя-консерватора это настолько узкая потребность, что он не будет выпускать в серию такие вещи, серийное производство. А вот как раз-таки социальный предприниматель совмещают тут две цели. В первую очередь помочь, а вторую заработать. То, что человек с ограниченными возможностями не означает, что он не может за себя заплатить. Ну и малообеспеченные граждане. Тут как бы особых-то комментариев нет. Это дисконтированные продукты, ну, то есть продукты по низким ценам, какие-то а, школьные принадлежности, одежды и так далее направление бизнеса в эту сторону должно двигаться. Вообще, в мировом масштабе а, есть несколько таких достаточно интересных предприятий а, с нестандартной мыслью. Вот, допустим, австралийское предприятие производит туалетную бумагу. А, ну, казалось бы, ничего интересного, но они часть своего дохода направляют на улучшение санитарных зон африканских стран. А, смысл следующий, то есть Данные ребята жертвуют на свидетельству туалетов. А если нет хороших туалетов, значит проблема с гигиеной. Если проблемы с гигиеной, значит проблемы с здоровьем. Это сказывается вообще на уровне смертности государства. Поэтому вот такой нестандартный подход. Они зарабатывают, и при этом часть денег делятся для того, чтобы а, помочь, скажем так, необеспеченным слоям населения. Или такая площадка тоже достаточно интересная, называется Кива. Эта микрофинансовая организация, она дает стартаперам, так называемым из неразвитых стран по 25 долларов на то, чтобы реализовать свой стартап. Для площадки это немного, а допустим 25 долларов для какого-нибудь беднейшего государства Африки это достаточно большая сумма денег. Ну, условно, в Сомали. Там за буханкой хлеба возят деньги на велосипеде, потому что там просто И 25 долларов для них это просто что-то нереальное. И вот эти деньги помогают им организовать какой-то свой стартап. Не получилось? Ну не получилось. А если получится, то будет целое работающее предприятие. И я больше уверен, что это предприятие также будет настроено помогать многим подобным бедным людям. Российский проект, вот как раз таки про социально неадаптированных людей, называется «Школа фермеров». А суть его в следующем, что туда берут э, детей после малолетки. А, ну, я уж так выражусь, после тюрьмы несовершеннолетних. А, на этом предприятии а, учат скотоводству, а, затехни, ветеринарии, а, обучают, скажем так, сельскохозяйственным типам работы получить водительские права получить рабочую специальность и при всем при этом они учатся жить по-новому то есть делать что-то доброе производить качественный продукт и повторюсь, они обретают профессию которую бы им было бы проблематично получить если бы они не попали вот в подобное предприятие в Костроме тоже есть один из примеров то есть магазин Доброхенд которая собирает одежду то есть Одежда делится на два типа. На продажу по дисконтной цене или на автор сырье. Из этого вторсырья сырья потом тоже что-то нужно сделать. Так что если у вас есть что-то заряжавшееся, то что вы не одеваете, то можете туда внести, и это однозначно попадет в добрые руки. А вообще очень полезно избавляться от вещей, которыми вы не пользуетесь там месяц. Лежит у вас на столе, в котором вы уроки делаете, пачка бумаги месяц. Взьмите ее, выкиньте, потому что она вам не понадобится. Она только месяц занимает и в на столе. Какие выгоды получают предприниматели? Наверное, самый такой большой вопрос. Ну, первое, самое важное, это общественное признание. Вам пожмут руку, вам поклонят по плечу, дадут грамоту, напишут в газете. А, второе, наверное, ну, по моему мнению, это один из самых важных а, типов вознаграждения, это опыт реализации амбициозных и инновационных проектов. Я на предыдущей лекции рассказывал про... Такую платформу у Яндекса, она называется «Школа менеджеров Яндекса». А, суть этой площадки в том, что вы можете выбрать одно из трех направлений продвижения. А, первое – это менеджмент проектов, второе – это менеджмент и маркетинг, и третье – это IT-продукты. Так вот, те задачи, которые предлагаются там, они настолько нестандартны. То есть там, знаете, нет такого, что посчитаете себестоимость такого-то изделия, там, издержки на его производство. Там не будет такого. Там будут задачи, скажем так, нестандартного типа. Ну, скажем так, из разряда отрежьте угол у стола, сколько там будет углов. У вас в распоряжении 10 айтишников, но из них там один работает с 9 до 10, трое с 3 до 5, а, программа, а проблемы в программе, которую вам нужно решить, нужно решать каждые полчаса. Это просто как пример привожу, если интересно, посмотрите поможет научиться нестандартной мысли. И как раз-таки социальный предприниматель, он инноватор. Его голова работает немножечко по-другому. Помимо этого, реальная денежная прибыль. Вы от нее никогда не денетесь. Она у вас все равно будет, вы будете получать свой доход и, скажем так, и средства на существование. У вас будет государственная поддержка, то есть правовая и материальная. Вообще государство у нас любит социальные инициативы и дает под это дело хорошие гранты. Плюсом, скажем так, перспективным является доступ к незанятым рынкам. То есть у вас будет очень широкий рынок рабочей силы, потому что, опять же повторюсь, у нас сейчас не принято людей с ограниченными возможностями брать на работу. И второе, рынок, ну именно торговый рынок, появится много новых торговых рынков, которые не заняты. Вопрос опять же о предпринимателях-консерваторах, Чаще всего не пытаются искать что-то новое, работают именно потому, почему привыкли работать.